Следующий вопрос, который мы обсудим, это типы видеокамер и их предназначение. Наверное, сначала покажем, продемонстрируем камеры, которые предназначаются для установки во внутрь, в помещение. То есть купольные камеры, купольные и корпусные камеры. В первую очередь смотрим купольные камеры. Купольные камеры могут различаться как конструктивно, так и по материалам, которые используются для их кожуховым ну, Самая простая камера – это купольная камера в колоссальном корпусе, в данном случае камера Safari в черном исполнении для внутренней установки. То есть здесь нет никаких подогревательных элементов, которые бы могли обеспечить работу камеры в улице при экстремальном. Вот, Соответственно, тем самым производится экономия в материалах, то есть камеры для внутренней установки, они, как правило, заметно дешевле, чем камеры для внешней установки. Вот. То есть, самая простая купольная камера. И купольная камера уже чуть большего размера, то есть здесь уже используется другой объектив, Чуть позже, то здесь используется варифакальный объектив, который можно настраивать, здесь приближать и изображение. Вот. Здесь корпус выполнен из более толстого пластика, то есть прочнее, надежнее. И, соответственно, прозрачный купол камеры также выполнен из более толстого и прочного пластика. Вот. Фактически вот на этом все различия, то есть размеры и использовать материал. Ну и вот также еще один из видов купольных камер а, выполнен из пластика то есть для внутренней установки. А, его отличительной особенностью является наличие, а, как здесь можно видеть, блока литракрасных светодиодов, которые позволяют камере а, произвести видеосъемку в хорошем качестве, но в черно белом изображении не очень. Вот. А также Одним из видов купольных камер является а, так называемые антивандальные камеры, то есть камеры, которые, а, купольные антивандальные камеры, а, камеры, которые, корпус которых изготовлен из а, силумина или из алюминиевого сплава. То есть а, является очень устойчивым к внешним механическим воздействиям, то есть к ударам, а, попыткам снять, разбить камеру. А, как правило, а, а, вандала стойки камеры стекло объектива как можно меньше размера, то есть как здесь видите, если у данных купольных камер большой разъем купол, то у антимодалей, как правило, этот купол либо старается избежать его установки, либо делают его как можно меньше для того, чтобы, соответственно, уменьшить возможные повреждения при попытке разбить камеру. Вот. В данной купольной камере также используется и каркасная подсветка, то есть в виде одного мощного каркасного светодиода, который будет расположен, можно видеть в верхней части. Вот. несмотря на то, что камера заметно отличается, тем не менее эта камера по исполнению является также. же. Буквально несколько слов я добавлю от себя. Как Максим сказал, в общем-то по исполнению камеры эти ничем не отличаются. Но в как бы, техническом плане они все-таки дают разное изображение И если такую камеру можно вот, как бы назвать камерой начального уровня, то вот с, так с таких камер уже как бы все-таки начинается изображение уже можно получить. Как бы, да, основные, Большая часть отличий заключается в конструктивных особенностях. То есть если а, такие достаточно простые камеры, например, не позволяют настроить ориентацию, то есть при ее креплении на потолке а, достаточно сложно сориентированных, для этого нужно снимать купол, а, как-то произвести какие-то действия, возможно там, вмешаться в конструкцию камеры, то а, более дорогие камеры в больших корпусах позволяют а, в нескольких плоскостях разворачивать объектив, переворачивать, И, а, крепить на стену, крепить на потолок. Образом, вот таким образом. Вот так. Это все можно да. настроить. Плюс дополнительно камера стоит уже сама по себе более умная она имеет меню, меню настраивается вот на таком вот джойстике, на проводном оно позволяет изменить некоторые настройки которые в некоторых случаях используются допустим, сложные условия освещения точечные светильники допустим, если камера ставится для распознавания денежных купюр рядом с кассовым аппаратом то вот денежные купюры имеют такое свойство при определенном освещении на камерах они показываются как белые бумажки с серебристой полоской металлизированной полоской так вот изменяя настройку экспозиции опять же можно выставить изображение и камера будет показывать вот а что не скажешь уже ну про и соответственно с помощью экранного меню кроме как на вроде джойстик для доступа управления экрана меню может располагаться по куповым камерам то есть для этого для регулировки нужно снять только верхнюю часть Экранное меню позволяет менять многие существенные параметры камеры во-первых настраивать камеру баланс белого, настраивать цветопередачи камеры то есть при скажем искусственном освещении камера может показывать цвета достаточно неправдоподобных вот с помощью экранного меню и настройки баланса белого, можно подстроить передачу камеры так, чтобы она соответствовала тому, как воспринимают это человеческий глаз. То есть настроить естественную цветопередачу. А также можно настроить условия, режим перехода из дневного наблюдения в ночное, то есть режим перехода в день-ночь. То есть вы можете подстроить момент перехода при определенной требуемой вам яркости освещения. Вот. А также мы можем настраивать э, такие параметры, как э, динамический диапазон. То есть если камера снимается в лучших условиях, скажем, часть сцены э, освещена ярким солнцем, а часть находится в тени. То есть э, обычная камера, общем, которая не имеет этой настройки, расширения динамического диапазона, либо не позволяет его настроить, показывает э, два участка. То есть тот, который находится в освещении, показывает залитым ярким светом, а тот, который в тени, затенил ново-человеческий глаз, выразличает камеру, при этом видит то есть фактически это неразличимо при нынешнем Но, ну, скажем, такая настройка, видимо, как расширение динамического диапазона, позволяет, если ее правильно настроить, экран экранном меню, позволяет получить в темном, затененном участке достаточно видимые, то есть видимые объекты, а яркие, ярко освещенные, то есть объекты, которые ярко освещены, да, то есть приглушить солнце и как-то сделать более контрастное изображение в тени. А, следующие камеры, которые мы обсудим, Можно отметить такой класс, как корпусные камеры, это достаточно камеры, которые относятся, как правило, к разряду более высокого них более профессиональных моделей, так как используются, во-первых, объективы с широким углом и изменения параметров, параметров объектива, да, то есть э, с широким диапазоном изменения, фокусных расстояния. Вот. Как правило, эти объективы ä, производятся э, достаточно высококачественными. То есть известные компании, которые, если берутся за, то есть, скажем, выпуск объективов для там, корпусных видеокамер, то, как правило, это объективы высокого класса. Например, такие компании, как Space Home, Tomron, э, достаточно известные компании, которые выполняют занимается выпуском профессионального видеооборудования. Вот. По, исполнению, собственно. По исполнению, как правило, эти камеры не имеют также никаких нагревательных элементов, то есть не предназначены вот в таком виде для работы на улице. Их применение, часто, часто такие камеры применяются, скажем, на таких объектах, как какие-то большие торговые площади, вот. Mm -hmm. То есть mm -hmm. такие объекты, где требуется получить качественное изображение, это банки, mm -hmm. да, крупные торговые центры, аэропорты, вокзалы, собственно, mm -hmm. везде, где mm -hmm. хотят получить хорошее изображение, используют корпусные камеры. Mm -hmm. также, mm -hmm. что, что можно добавить, камера также имеет экранное меню, оно вот здесь, как правило, настраивается, либо через... Ну по кабелю со своего рабочего места камеру можно настраивать. Камера не герметичная, то есть для того, чтобы такую камеру установить на улице, используются большие термокожухи, крупные. Такие термокожухи вы можете видеть на наших автодорогах. То есть, собственно, для слежения за автомобилями вот как раз вот такие камеры и используются. Для вас